Доброго дня суток. Сегодня поговорим Трейда банк о правилах банка. Банк будет работать с 9 до 8 по украинскому времени, плюсы перерыва на обедик, чтобы проконсультировать валюту, как поднялась и упала, поставить свой анализ. Потом условия покупки. Покупка будет происходить в определенном количестве за один раз, не больше, ни меньше. Плюс будет стоять возле каждой валюты значки, которые будут обозначать, как валюта себя ведет на данный момент в течение двух часов. Валюта в определенном количестве, не больше, ни меньше, закупка в рублях. Акции тоже в определенном количестве. Приобрести можно будет через определенные платежные системы и так же самое и выводить через эти платежные системы будет идти депозитные ставки там еще будет добавлены некоторые функции со временем и добавлена еще функция дозвона бесплатного что можно будет позвонить любое время будет мобильная версия которая упростит в любое время, если нет доступа до компьютера, зайти посмотреть, как себя ведет та или иная валюта, которую вы закупили, и хотите ее обменять обратно на свои финансы, которые вложили. Приятного просмотра, желаю успеха и не болеть в наш тяжелый период коронавируса.